Всем добрый день. Меня зовут Виктор Вербицкий. Я бизнес-тренер и автор проектов «Деловые решения рф и «Работа мечты.бел». Сегодня я расскажу вам, друзья, кому может быть полезен наш тренинг «Работа моей мечты». В первую очередь, наш тренинг будет полезен тем, кто пассивно ищет работу. И огромное количество людей находится в так называемом пассивном поиске работы. Что означает состояние пассивного поиска работы? Это означает, что человек имеет одно или несколько резюме, эпизодически заходит на сайты по трудоустройству, откликается на какие-то вакансии и иногда 2-3 раза в год получает приглашение на собеседование. Причем собеседование эти, как правило, не проходят. И это довольно большая группа людей от 25 до 45 лет, у которых есть какая-то работа, которая плюс-минус их устраивает. Но в своих мыслях, в своих мечтах эти люди хотят добиться большего и знают, что они способны на большее. И поэтому не оставляют надежду найти для себя лучшую работу. Чем наш тренинг может помочь именно этим людям? Очень часто люди смотрят на процесс собеседования как на игру. По принципу «была-не-была» -была» или «выгорит-не-выгорит» -не и недостаточно серьезно относятся к подготовке к собеседованию. И если речь идет о хорошей вакансии, на которую поступает от 30 до 150 резюме, то надо ли говорить о том, что такую работу получит только тот человек, который нацелен на результат, нацелен на работу. И его настрой, его отношение, его эмоциональное состояние выгодно отличает его от других кандидатов. Поэтому после нашего тренинга, друзья, люди меняют свое отношение к поиску работы. Люди перестают стрелять из пушки по воробьям и откликаться на все плюс-минус подходящие вакансии. И точно определяются, какую работу они ищут, что это за работа, что это за компания, в которой они хотят работать, что это за коллектив, сколько денег они хотят зарабатывать. И если уже идут на собеседование, то это будет весьма точный и прицельный выстрел с высокой степенью вероятности попадания в цель. Кроме того... На тренинге мы обучаем конкретные технологии, которая позволяют человеку уже на старте обойти всю длинную очередь из претендентов на какую-то вакансию и стать для HR-компании -а одним из главных кандидатов. Мы обучаем, как сделать свое резюме ярким и запоминающимся, и также обучаем некоторым приемам, чтобы HR обратил внимание именно на вашу кандидатуру. И особенно это актуально, друзья, в тех случаях, когда вы претендуете на вакансию, на которой HR получает десятки откликов. Это очень важный момент, как со старта обойти всю цепочку из кандидатов и стать для HR одним из первых. Кому еще будет полезен наш тренинг? Людям, которые хотят совершить рывок в своей карьере, но недостаточно уверены в своих силах. И у нас на тренинге есть практикум прохождения сложных собеседований, и человек после этого четко представляет, о чем можно и нужно говорить на собеседовании, а о чем лучше умолчать. Как правильно вести себя на собеседовании, как демонстрировать уверенность и как избежать самых распространенных ошибок, которые люди совершают при прохождении собеседований. Причем ошибки эти друзья совершают все, как соискатели рядовых, так и топовых вакансий. И, безусловно, на тренинге человек приобретает уверенность в себе, уверенность в своих силах и свои ценности для нанимателя. И отдельно мы разбираем на тренинге тему собеседования в экстраординарной компании. Что такое экстраординарная компания? Это молодая, быстро развивающаяся компания, которая показывает высокие темпы роста, в ней интересно работать, в таких компаниях платят хорошие деньги, но попасть на работу в такую компанию весьма непросто. И на тренинге мы даем человеку конкретную технологию прохождения собеседований именно в такие компании. Кому еще будет полезен тренинг «Работа моей мечты»? Людям, которые в силу каких-то причин имели длительный перерыв в работе, занимались бизнесом, сидели в декрете, лежали на диване и вот вдруг решили встать. Людям, которые долгое время безрезультатно ходили по собеседованию и искали работу, отчаялись и потеряли веру в себя. И безусловно, именно этой категории соискателей нужна еще большая поддержка, еще большее понимание, что им говорить на собеседовании, как обратить на себя внимание нанимателя и выработать четкие навыки самопрезентации. Что самое важное вы получите на тренинге? отточенную технологию поиска вакансий, которая подходит именно для вас. И есть некоторые секреты, касающиеся поиска работы, которые мы раскрываем на тренинге, и это, эти секреты сделают для вас процесс поиска работы намного эффективнее. Потому что большинство людей прибывает в иллюзию, что для того, чтобы найти хорошую работу, достаточно просто откликнуться на вакансию и ждать. Да, иногда это срабатывает и дает результат. Но очень часто люди, действующие по такой схеме, ищут хорошую работу годами. Если мы говорим не просто о поиске какой-то работы, а мы говорим именно о работе вашей мечты, то я предлагаю вам потратить всего-навсего два выходных дня, пройти наш тренинг и приобрести навыки поиска работы, которые будут полезны не только вам, но и вашим друзьям, вашим близким, вашим знакомым. И наверняка помогут вам справиться со сложной жизненной ситуацией, касающейся поиска работы. И последнее, друзья. Мы ни в коем случае не обучаем на нашем тренинге «Работа моей мечты», как правильно притвориться на собеседовании и обмануть нанимателя. Но мы даем знания технологий, которые помогают человеку раскрыть свой потенциал, проявить себя и в течение короткого срока найти работу своей мечты. Друзья, пожалуйста. Если вам интересен тренинг «Работа моей мечты», оставляйте заявки для прохождения тренинга на сайте работа-мечты.бл. Я очень буду рад вам помочь. Давайте пройдем этот тренинг вместе. Спасибо вам.